Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Советский средний танк 10 уровня Объект 430У Карта Карелия Точно, да, тут вдруг ошибся Игрок крен Пожалуйста, там по-моему по за какие-то 30 секунд сразу счет становится 1-1 Вот она Проблема быстрых машин Сразу два колесника, один в одной, ну, понятное дело, в другой команде, раз счет 1 один отправляются в ангар. Блин, не умеешь играть на этом танке, не садись, да? Ну, какой смысл вот так вот, на первые 30 секунд, еще позиции никто не занял, то есть от твоего света практически толка никакого не будет. Потому что мало кто будет стрелять, во-первых. Ну, и... Кого-то просто еще дальности не хватает там. Не знаю, может какую-нибудь там задачу делают на количество обнаруженных там. Бывают же такие задачи. Да, там или вот эти ежедневные какие-то. Хотя что-то ежедневки я не припомню, но ЛБЗ точно есть. что. Настреливает по кустам 430 -й. Вот, есть возможность нанести урон. Есть урон. Не успеет. Здесь и отсветились и еще и за камень там уехали. Но все равно делает выстрел 430-й. Ну, благо, снарядов достаточно. А МХ не знает, что он светится, да? Так приспокойненько туда ползет, ползет. Ну, понятно же, что сейчас под тебе будут стрелять. Нет, срок ползет. То, то ли лампочки у него нет, то ли чего. Хрен его знает. Непонятно, игроки иногда какие-то вообще совершенно. Пожалуйста, минус еще один светляк. Есть возможность по УДУСу. Отлично, с пробитием. Ну, пока что, если честно, событие развивается как-то медленно. Пошла четвертая минута боя, счет всего 2-2. Непорядок. Минус еще один светляк. Все, светляки в бою закончились. Все четверо лопнули. Вот опять становится равным. 3-3, там на правом фланге противники поддавливают. Союзников очень мало. А сейчас еще минус один. становится еще меньше. Всего один мышонок там остался. Получает здесь концепт 1Б. По-моему, правый фланг долго там не выстоит. Я не знаю, да, сколько там смогут. Сейчас, Ну вот все. Мышу добирают. Остался Бабаха. Вафли. Ну, стандарт Б там может чем-то поможет. Ну, противников там в два раза больше, по-моему. Ну, арта еще может, конечно, там оказать какую-то поддержку. А счет уже 3-6. надеялся концепт-б. Ну, только я хотел сказать странно, что гриль не лопнул. Там, там получается много кто его видел сейчас. Да, там и 430-й, стервы, скорее всего, леопард и возможно еще какие-то ПТшки шки там. Ну, Кто-то просто долго сводился. А состояние уже тяжелое. Счет 4-7 по прочности. Больше чем в два раза здесь команда уступает. Все, продолжает 430 здесь простреливать. Вероятные точки, где может находиться противник. Не жалко снаряда тратить. Я понимаю, там, когда ты увидел дерево упало, к примеру, понятно, что там кто-то ну, позицию, возможно, пытается занять, делаешь выстрел. А просто так, не знаю, меня жаба бы задушила. Тем более на десятки снаряды дорогие. Даже базовые лишний раз тратить неохота. Просачивается здесь Т-30. Противники все равно даже имея такое преимущество, особо вперед не торопится. Да? Заняли тоже в ожидательную позицию. Вот, не, есть. Полетел здесь 430-й. Получает Бартину. А в ответ не пробивает. Да, куда там? в Башню, что ли, попал. Не знаю, торопился, торопился, не хотел получать второй снаряд. Летит, летит. Чемодан, слышно было, прям. Счет 4-8. 6-8. Как быстро изменилось, да? 4-8, я даже не заметил, как кого еще уничтожить. А, Type 4 Heavy. Спустился Т-30 с холма. ситуация конечно не очень удобная потому что 430 теперь постоянно будет находиться в засвете здесь союзники прикрывают счет 7-9 Шли там наконец на правом фланге противники вперед. Минус Леопард. Ну, Леопард успел перед своей гибелью сделать тоже выстрел и пробил. 430-го. А счет почти равный, но по прочности все равно, наверное, в три раза команда проигрывает. выстрел по пустам, ну выхватывает, выхватывает там вражеский из 4 пока что команда держится, да, там оставшиеся силы огрызаются, но ну, я смотрю, у них уже прочности немало, там еще по ним две арты работают. Есть пробитие. Из четвертой хотел так хитро здесь объехать, но не тут-то было. Выстрел уже после засвета. Не получается попасть, не знаю. Ну или просто не пробил. Счет 8-11. Еще один. Сколько уже выстрелов вот так сделал? 430-й. Казалось бы, в никуда, да? Но понять можно, был урод нанесен или нет в такой ситуации. Можно только уже посмотрев итоговую статистику боя. Бабаха шотная остается. Есть возможность сделать... Да еще минус один. Третий уничтожен, Ну, и с четвертой... Так, не получается пробить, но зато загуслил. Использует он ремку. Будет еще одна попытка. Альфа не проходит. Там немного не хватает, чтобы добить. Полетела здесь уже вперед ПТ-шка. Прилетает, причем это четвертую. 4 Стерва-стерва не пробивает. Неудобно, неудобно сейчас здесь отыгрывать 430-му. Ах, промах по ИСу-4. Есть. По-моему, ИС-4 был уже уничтожен после того, как погибает последний союзник. Значит, на какой-то короткий миг практически 430-й был в, одино в одиночку против пятерых прочности все меньше. 430 уже просто шотный. 214 единиц прочности. <с> Здесь, конечно, везет, получается, с... нанести урон с поджогом. Пожар забирает, добирает, точнее, последние 100 там с копейками единиц прочности у стерва. Ну что, осталось вафли и две арты. Вафля последний раз светилась там около своей базы. Опасно сейчас передвигаться, конечно, по открытой местности. Вот она есть. Арта попадает за свет. Ой, арта. Вафля, точнее. Да что ж ты будешь делать, да? Танкует 430-й, это. И без проблем разбирается с вафлей. Где чемоданы? Что, арта вся на КД, что ли? Через камень, но все равно там проходит 79 единиц урона. Прочность остается уже буквально там на один чих. Всего какие-то 135 единиц. Практически весь бой 430-й отыграл на одной позиции, но при этом неплохо, я так скажу, отыграл семь с лишним тысяч урона нанесенного, ну еще неизвестно, сколько был урон нанесено, потому что очень много выстрелов было произведено просто, да, по кустам. Может, может быть и ноль. А может быть и нет. Да, здесь практически пару, там, ну тройку секунд не хватает, чтобы базу, к примеру, захватить. Ну, возможно, это и не понадобится, потому что обе арты засвечиваются здесь. Ну что там 261-й-то не стреляет, не пойму. Как-то он, да, так стал, что у него просто-напросто нет прострела. Это очень большая ошибка, потому что сейчас была возможность у 261 уничтожить 430 -го. В принципе, без проблем. Но не судьба. Сам виноват, отправляйся, товарищ в ангар. Что, он будет пытаться тараном добрать? Нет, не получилось. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч, пока-пока.